Видео, создано для проекта «Палитра времен». В 972 году умер киевский князь Святослав Игоревич. У него было три сына – Олег, Ярополк и Владимир. Ярополк стал править Русью, но чтобы укрепить свою власть, ему надо было утихомирить своих братьев, ну, чтобы не выпендривались. В 975 году какой-то непонятный мужик заехал на землю князя Олега, чтобы поохотиться. Олега раздражал этот левый мужик и поэтому казнил его. Однако, как позже выяснилось, это оказался типичный сынок крутого бати, а именно Свинельда. Он был воеводой у Ярополка. Свинельд, будучи приближенным Ярополка, подговорил его на то, чтобы наказать Олега. Хотя, по идее, тут его сын виноват, что зашел на чужую территорию. Но всем плевать. В итоге началась битва. Олег проигрывал. Его полки были разбиты под городом Овруч. И при попытке скрыться Олег тупо упал с моста. Конец. Владимир в это время находился в Новгороде и наблюдал за всеми событиями. Видя, что Ярополк творит какую-то дичь, решил свалить Скандинавию. Там он собрал отряд от своих братанов, варягов, и в 978 году пошел на Киев. По пути в Полоцкий он встретил Рогнеду, то есть жену Ярополка. Она ему сказала что это наподобие «ты сын рабыни». Это оскорбило Владимира, и поэтому он ее изнасиловал на глазах ее родителей. Хм. Довольно удачное знакомство с родителями будущей супруги. Хотя потом все равно всю ее семью зарезал, так что без разницы. Но вернемся к противостоянию Владимира и Ярополка. Дабы ослабить Ярополка, Владимир вступил в сговор с одним чуваком по имени Блуд, который был приближенным Ярополка. Он предложил Ярополку покинуть Киев и уйти в город-родень. Затем он советовал Ярополку вступить в переговор с Владимиром, уверяя его, что Владимир на самом деле хочет дружить, да и вообще они с ними братья по душе и по крови. В итоге Ярополк был убит, а Владимир стал великим князем киевским, либо в 978 году, либо по другому источнику в 980 у Владимира после прихода к власти возникла проблема. Все дело в том, что после смерти Святослава Киеву перестали платить Вятичи и Радимичи, поэтому он с ними воевал два года, и в итоге они снова платили. В это же время, а точнее в 981 году, Владимир повоевал с поляками и отжал у них часть Галиции. В 983 году повоевал с Балтийскими племенами и присоединил к Руси Судавию. Следующий под горячую руку Владимира попали волжские булгары. Дело в том, что они мешали русским торговать, поэтому Владимир возглавил военный поход, и вскоре им пришлось заключить с нами выгодные договоры. Вот знаете, я на своем канале обычно рассказываю про 20 век, когда странам нужно вначале придумать оправдание, а потом уже воевать. Однако, как мы видим, во времена средневековья государства не парились и просто начинали войну. Ну а теперь перейдем к внутренней политике. Основной проблемой для Руси было язычество, потому что каждая местность верила в своих богов, что разъединяло народ. Владимир первое время пытался реформировать язычество. Для этого на высоком холме поставили идолов шести богов, над которыми возвышался бог Перун. По идее, это должно было сработать так. Люди должны были увидеть и понять, что Перун – главный среди богов, а значит, киевский князь – главный среди славян. Однако народу, наоборот, это не понравилось. Также во внешней политике, из-за того, что Русь была языческой, другие страны с насторожением относились к Киеву. Тогда было решено принять религию, где бог был бы один. Волжские булгары предлагали ислам, и в каком-то плане это было бы выгодно для Руси, ведь в те времена мусульмане захватили почти полмира. Но с другой стороны, представьте себе, ну как русскому человеку не пить, ну вы что? Представители священной Римской империи, которая была ни священной, ни римской, Предлагали католичество, но Владимиру она не понравилась, потому что всеми управлял римский папа. Хазары предлагали поднять иудаизм. Однако надо понимать, что в Хазаре только верхушка была иудаисткой. До этого русы громили Хазар, а у самих евреев тогда не было своего государства, поэтому от иудаизма отказались. И наконец мы дошли до православия, которое оказалось наиболее выгодным, ведь неподалеку была сильная Византийская империя. Да и до этого на Руси уже были православные. Таким образом, в 988 году произошло крещение Руси. Это далеко не везде было мирно. Но в конечном итоге Русь стала православной. А Владимир стал святым. Ах да, я забыл вам рассказать о еще одной причине принятия православия. Помните Рогнеду? Ну, та, с родителями которой Владимир очень удачно познакомился. Она решила отомстить Владимиру, однако это не удалось. И в итоге ее выслали в Полоцк. И да, это произошло в 987 году, как раз за год до крещения. А всего у Владимира было шесть жен и еще наложницы. В общем, Владимир он вот такой. После крещения он станет совсем другим человеком и отпустит своих наложниц. Еще до крещения Византия просила у Руси военную помощь, однако взамен Русь ничего не получала. Владимиру это не очень понравилось. В Крыму тогда существовал город Курсунь, принадлежавший Византии. Киевский князь решил захватить его и потребовал от византийского императора дочь. Византийцы, понимая, что Владимир «мужик крутой», согласились, но с одним условием, чтобы сам Владимир принял христианство. Возможно, отчасти это тоже стало поводом для крещения Руси. А вообще, возможно, вы зададите вопрос, а как так получилось, что Владимир, весь такой себе плохой, вдруг стал святым? Ну, на самом деле, надо понимать, что эта часть истории России, Украины, Беларуси Опирается на повесть временных лет, которая была написана спустя несколько веков. Все события описываются там с точки зрения религии, поэтому ничего удивительного, что Владимир из злого и страшного человека после крещения превратился в милого и пушистого, который раздавал всем бесплатные вещи. Также православие решило главную проблему, а именно раздробленность Руси из-за разных языческих местных богов. Теперь у всех бог один – а значит, страна более стала единой. А еще власть теперь от Бога, а значит, Владимира послал Бог, чтобы править от его лица. Другими словами, произошла централизация власти. Вместе с христианством на Русь пришли образование, письменность, церковные искусства и так далее. В общем, Русь получила огромные плюсы от крещения. Вернемся к внешней политике. В 992 году был поход против белых хорватов, благодаря которому территория Руси расширилась. Главным врагом для Руси были печенеги, которые вечно доставали русов своими набегами. В 992 году была битва на труппеже. Произошла она так. Вначале русские печенеги просто глазели друг на друга через реку. Затем хан Печенегов позвал Владимира и сказал раз, на раз, твое чело против моего чела. Если ты победит...» то мы не будем вас доставать своими походами три года. А если мой, то будем. Начались поиски добровольца на поединок с печенежским богатырем. Однако всем было страшно, у кого были дела и так далее. Наконец какой-то дед сказал. Князь, у меня есть сын, он очень крутой. Его еще никто не ронял. Правда, он дома сидит. Тогда великий князь велел привести его. Это был Ян Усмарь. Когда Владимир объяснил ему ситуацию, Ян... Сразу же постеснялся, да как-то неловко и так далее. Но в конечном итоге все же согласился пойти на поединок. Когда он вышел на площадку для поединка, над ним смеялся противник, потому что Ян не был такого гигантского размера, как ЧСВ этого печенега. Но тем не менее он смог одержать победу, и после поединка началась битва, в которой победу одержала Киевская Русь. В то же время в русско-печенежском противостоянии бывали не только яркие победы, но и поражения. Так, например... В 996 году произошло сражение под Василевым. В нем киевские войска потерпели поражение, и Владимиру пришлось ловко скрыться. Ну, то есть спрятаться просто под мостом. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, по приказу Владимира были построены ряд крепостей по южному рубежу Киевской Руси, которые в целом улучшили положение. Дорогие друзья, все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Теперь коротко пройдемся по оружию и доспехам. Наиболее распространенными видами оружия ближнего боя были копье, топор и стрелковое оружие. Изредка использовалось клинковое оружие. В армии использовались лямиллярный доспех и конское снаряжение, иногда кольчуга. Теперь коротко про простой народ. Население на Руси делилось на два типа – свободные и несвободные. к несвободным относились холопы, местные рабы, смерды, которые поначалу были свободными, а потом постепенно стали рабами и находились в прямой зависимости от князя. рядовичи, зависимые по договору, закопы, то есть должники, челяди, это иностранные рабы и другие. к свободным относились торговцы, религиозные деятели, военные, ремесленники и так далее. В 988 году князь Владимир делил земли со своими сыновьями. С одной стороны это хорошо, ведь теперь не будет никаких племенных восстаний. А с другой теперь его сыновья будут устраивать междусобицу. В принципе она еще при правлении Владимира была начата, однако об этом я расскажу возможно как-нибудь в другой раз. Великий киевский князь закончил свое правление в 1015 году. Что можно сказать в выводе? Князь Владимир был сильным правителем, который смог расширить территории, улучшить социальное положение путем принятия христианства, наладить внешнюю торговлю и сделать Русь более сильным государством. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.